Ириш, Ириш, смотри, вчера работали с мальчишкой. Наташа, здравствуй. Мы сегодня ходили к психологу. Егор вел себя замечательно. Как только сел напротив психолога, выпалил, что он не будет на все говорить нет, будет отвечать. Психолог отмел аутизм сходу, сказала, что интеллект сохранен. Да, есть отставание в речи и поведение хромает, но это такая ерунда. К первому сентября все исчезнет. Начинаем собирать и оформлять документы в лицей. Наташенька, Ирочка, я вас так люблю. Егор идет в лицей в обычный класс, мечты сбывают. И то, что пока облегченный, по облегченной программе, это тоже пока. Представляешь? А что он утворил вчера? Что он утворил Буквально вчера? Буквально вчера, да. Это он в протест. Мама спрятала конфеты, да. и он прикинулся тупым. Да. И, и смотри, начал маме делать гадость. Сам себе. А я сказала, что как специально. Я видела, что специально, вот да, специально это сделал. Смотри. И мама пошла. А и психолог и аутизм, аутизм нет уже аутизма. Нет. А они привыкли видеть аутизм, и они не хотят в нем видеть здорово. Да, да, и да, как да. только он проявился: да, мама конфеты спрятала. На, мама, На отомстил тебе. Мама, тебе. Да. И вам спецшколу. И вот так психику детей угробят. тех, да. у кого был диагноз, они же уже вышли, они уже здоровы. Сегодня приходит, буду отвечать на все вопросы, смотри, понял. Да. у нас таких уже случаев. Смотри, Это Наташа. кошмар. Общество вот куда... втягивает в аутизм этих детей, втягивает, говорит, не пущу тебя из аутизма. Да, да, куда пошел? Так у кого аутизм? У ребенка или у или этих общество. взрослых? Да, да, да. У этого общества. Это вообще, у меня в голове не укладываются вот эти вещи. Как так можно с детьми? А ведь так люди живут годами и верят в то, что возле них дети аутисты. И издеваются над ними, дрессируют там по аботерапии или еще что-то. Вот, это у, у взрослых нет мозгов.